Нет жизни кайфу, не ищи, а если есть, ищи свищи, а если ищи для прихожан, то этим зубы Полощи в светлом сне и в темном сне под лапкой ели на сосне. А если есть? а если мне то дятел удолбит мне в пенссоне нет жизни кайфу в зимний вечер в летний день весной в ночь а осень лень а осень северный олень а воз танцует у свечи, В масти гром, июльский град, Февральский лед и снегопад, А в снегопад, по побожили, чертовски мутный, Будто ли нет в жизни кайфу.